Что, поехали. Всем привет. Мы сегодня собрались большой компанией Александр Тимошенко, команда «Живая сталь» и другие атлеты. Сергей Кулаев, Артур Ковалев, Игорь Федоров, Александр Фанта, Ашот Каграманян, Тимофеев. Ну что ж ты, блин? не, не, не, не сиди. И Сергей Тарануха. Сегодня мы зададим Александру Тимошенко самые такие жаркие, горячие вопросы по новым федерациям, по разделению международной федерации. Если Серега думает, что только вы будете задавать вопросы, то он глубоко ошибается, потому что на самом деле я считаю, что если было сказано, что круглый стол, знаешь, задают вопросы все. Дают вопросы все и отвечают тоже все. Мне лечь да. все спросить, ребят то же самое. Вот. И Скажем так, когда говорится новые федерации, все они старые на самом деле. И в процессе нашей беседы, беседы я постараюсь э, именно вернуться тому, что история Идет по кругу. спираль, все круг и все одно и то же вот, вот не меняется. Я предлагаю тогда начать прямо от самого первого вопроса разделение вот международной федерации то, что до сих пор путаница у народа вот NPC, да и АФББ. Сколько, сколько у меня есть времени на ответ? Я могу просто сделать полный ответ. Сколько угодно. Там Вырежутся. На... Вам... А самосколько... что... я... я... на, насколько я знаю, что в прошлом году а, Международная Федерация разделилась на две части. Правильно? Правильно, но неверно. Так. Я начну гораздо раньше. Задавай правильно. Э, задавать вопрос. Серега задал вопрос ровно так сколько ему сейчас лет, и сколько он времени выступает, и сколько он времени находится в баде -Белине. Те, кто подольше, те, кто подольше, те должны понимать определенную вещь, что не сегодня все это началось, а началось еще в 1965 году, когда Вейдеры... Сделали свою первую Олимпию, было много разных вещей. Были чемпионаты мира по бодибилдингу, были юниверсы, но не Набба, а чемпионаты мира. И до сих пор кубок абсолютному чемпиону вручается Рафаэлем Сантохой, на котором написано «Чемпион Мистер Юниверс», то есть «Чемпион Вселенной». Вот. Поэтому э, начинать с того, что произошло в 2017 году, ну я не думаю, что это следует. Я думаю, что следует начать с более, так сказать, дальних дат, которые можно квалифицировать э, сейчас я скажу и вы под стол пойдете в 2004 году mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. не ну я все правильно я и задаю вопрос я 2004 году почему да. потому что э, в апреле 2004 -го года появилась информация что ивбб э, она и называлась ивбб и были вейдеры живые разваливаются разваливается олимпию не на что проводить значит в продивизионе разброты шатания и все остальное и поводом послужила информация которая началась выбрасываться со стороны Вайна Демилья на тот момент руководителя продивизиона вот. и на то время он же и промоутер Олимпии это был апрель, напоминаю 2004 года тогда в календаре Олимпия не проходила тогда в календаре даже в который был отсутствовали многие мероприятия и тогда появилось в мае месяце совместное заявление Вейдера совместное заявление э, господина э, хозяина АМИ Ами, который на сегодняшний день является Дон, э, другом э, э, Дональда, Дональда Трампа нынешнего президента США АМИ это медиахолдинг огромный который на тот момент были долгие переговоры, и купил 50% того, что было связано с империей Вейдера. Он вошел в уставной капитал, купил 50% акций Олимпии, купил все средства массовой информации, то есть журналы, которые были и Флекс, и Мэнс Health, и Health Bells, и Хайдмэй Стар, и все остальное. Вот. И с этого момента как раз был Димаш Демили, который был связан с тем, что он призвал проатлетов покинуть слабеющего, стареющего Вейдера и начать соревноваться у него он на тот момент где-то нашел денег вот. и поскольку этот ПДИ, так называемый Professional Division отдельная была зарегистрированная структура он объявил все соревнования Вейдера своими, вот. своими. Похоже и ситуация, похоже. Все, на... все идет один к одному, пусть дальше развитие и даже слова будут некоторые через некоторое время повторяться. Ситуация идет э, по вертикали, ничего как бы нового, новое что-то появляется, но начинаешь вспоминать, что было в истории, и выясняется, что это все то же самое старое. Вот. Ван Дмили тут же был всего отречен. Его дивизион был объявлен незаконным Вейдером. Было совместное заявление АМИ и FB. Было объявлено, что увеличивается призовой фонд Олимпии, который пройдет в октябре месяце на тот момент. Был назначен новый промоутер, который, которого все, наверное, знают, Робин Ченк. Вот, слышали, да? Вот, на тот момент. Было объявлено, что все атлеты должны старые свои прокарты сдать, отметить, отменить их. И получить нового образца Было зарегистрировано Почему идет вот эта сейчас тематика С тем, что эти не имеют права называться ИВБИ, эти не имеют права обзываться На тот момент ПДИ Было сказано до свидос Вместе с Демилия А Вейдеры зарегистрировали Новую организацию ИВБИ Professional League Ее назначили Своего сына Эрика Вейдера Назначили на тот момент президентом а вице-президентом одним был назначен Джим Мэннион, а вторым, угадайте, кто есть версии? Сантоха. Кто сказал? Шашот правильно совершенно. Э, Рафаэль Сантоха на тот момент он был личным помощником, ассистантом у Вейдера. Вот, и Вейдер ему поручил европейскую и азиатскую часть э, про дивизиона. И он получил официальный статус генеральным секретарем на то время и в Биби, -Би, как и сейчас и МПС и в Биби -Би был Тони Блин он также и остается и то есть с этого момента начинается э, может быть и раньше что-то было было раньше и в 90-х годах отдельно проводились чемпионаты мира была отдельная своя лига но я так глубоко опускаться не буду потому что э, нам все-таки ближе к телу то что я сейчас говорю вот. и получилось так, получилось так что Олимпия увеличила призовой фонд да э, на тот момент пытался демилия еще вбить клин между арнольд классиком то есть между шварценеггером и, и лоримером который проводит арнольд классик и вейдерами но это был полный идиотизм потому что арнольд это сын вейдеров это Непрочный. как бы не это они пытались столкнуть лбами с лоримером ничего от этого естественно не случилось все пошло своим чередом Пошло своим чередом. Более того, в 2005 году, в 2004 году Демилия фактически провел свой последний турнир в рамках FBB, PDI и именно под Вейдерами. Это Ночь чемпионов была последняя в 2004 году, на которой выступали два российских атлета. Кто знает, кто выступал? Мишин и Вишневский Uh -huh. Это на предыдущем выступали втроем, еще там же был выступал Макшанцев. А это было в 2003 году, а в 2004 году, 23 мая, на Ночи чемпионов выступал Вишневский и выступал Жмишин. Э, После этого Ночь чемпионов, как колоссальный, грандиозный, фантастический турнир, реально дымили его делал просто нереальным. Там шоу, мотоциклы, костюмы, и там все было. Вот. Прекратил существование в 2005 году появился Нью-Йорк ПРО. Совершенно верно. Демилия трепыхался до 2008 года. В 2008 году он заболел раком, какие-то соревнования он проводил. Липрист перекинулся к нему, потом которого, помните, дисквалифицировали, да. потом Винс Тейлор перекинулся к нему, потом много из европейских атлетов перешло на тот момент. Ну, в конечном итоге, все стало на свои места. Есть письмо Д'Эмилию, оно на getbig.com опубликовано, оно до сих пор живое. что Он говорит, что я вас, друзья, покидаю. Если хотите, у меня забронировано место провести соревнования, пожалуйста, пишите мне, сделаю заявки. Но я машу вам ручкой, и мое сотрудничество, и моя работа, моя работа с ПДИ заканчивается. Вот За это время, с 2004-2005 год я уже сказал, но в 2006, году, в 2006 году состоялось колоссальное событие в Остраве. Это все туда же, ребят. Это я ничего не сочиняю, меня легко проверить, кто захочет набрать эту информацию найдет. В 2006 году был чемпионат мира в Остраве. Чемпионат мира в Острове проходил в том числе и с Конгрессом, и в Биби. На этот Конгресс сам Вейдер не приехал, но он прислал видеообращение где я обратился ко всем членам федерации. На тот момент их было 174, 174, может быть 177, но это уже не важно. И новым президентом ИФББ был избран Рафаэль Сантоха. 2006 год, чемпионат мира Астрала Рафаэль Сантоха. Вот. И что началось именно в 2006 году еще до этого конгресса? До этого конгресса родилась идея, которая называется «Элит Тур Чемпионшипс». Было запланировано в Европе 10 турниров с общим супрессовым фондом 150 тысяч евро. О, на тот момент. Это очень приличные деньги. Они и сейчас неплохие деньги. Причем были обнародованы, была директива с Антохой и Рафаэлем сделана. По этой директиве были определены нормативы, все, то есть было обставлено, сколько должно быть участников, как должен распределяться призовой фонд. Обязательно, обязательно речь шла о том, что эти турниры должны проводиться только среди культуристов. И если кто-то хочет проводить вместе с этим турниром что-то еще, пожалуйста, но за другие деньги, на других условиях и все остальное. То есть культуризм был поставлен на, на первое место. В марте месяце это было опубликовано. Был опубликован предварительный график, предварительный график этих турниров. Первый турнир в июне месяце прошел в Киеве. Реально собралась хорошая банда, много участников вот, э, из стран ближнего, дальнего зарубежья. Украинцы к этому пристегнули еще фитнес. Еще сверху к 15 тысячам добавили 8 тысяч евро на женский фитнес. Провели блестящий турнир, после этого турниры проходили, проходили в Испании, в Великобритании И под эти турниры подавалась заявка Российская Федерация И планировались айронмены, помните, да? Mm, да, айронмен, помните да. Но такие. также были турниры запланированы, но они так и не Мы были чемпионов. проведены В Екатеринбурге, Антон Гиренко если я не прав, меня поправят. Вот. Но я думаю, он меня не поправит, потому что я знаю, что было насильно принято решение подать, а потом проведем, не проведем, хер его знает. Реально так и есть. Ну и в конечном итоге, конечно, эта идея была великолепна с точки зрения бодибилдинга, подчеркиваю. У нас федерация федерации прежде всего, я говорю, у нас, потому что на тот момент разделения еще не было. И сейчас я все равно считаю, что бодибилдинг, как журналист, Позвольте мне считать бодибилдингом единым, все-таки это общность людей, определенные умственные, там всякие отклонения или еще что-то, вот, можно называть как угодно это, но на тот момент это было очень офигенно, были такие атлеты выступали, вы помните, Роберт Петракович, с Польши, были, да, были журосы, поцесы, и с Литвы, то есть, э, все было, было очень серьезно и смотрелось очень круто. Очень круто смотрелось, но в конечном итоге в одно, один раз похирили, второй раз похирили. и все сошло на нет, и более того, это все к этой же истории, ребят, вы меня извините. В 2006 году, в 2006 году Сантоха провел уже турнир и в про лиги в санта сусане в 2007 тоже, и евро к сожалению, к сожалению, лично для меня, я помню, я тогда был это самое, помоложе, фанател и все остальное, вот, они э, как э, была такая вспышка яркая для Европы, лучшие европейские атлеты, все это рядом, ну, что, удобно. Ну, вот она, да, там, грубо говоря, вот она Украина, вот она Россия, вот она, так сказать, Испания, пожалуйста, получайте, и все это проходило красочно, э, кратковременно и при огромном количестве зрителей. Вот. В 2006 году был отказ под конец уже года. В 2007, я сказал, уже у нас получается э, Испания, Гран-при Испании. И события дальше продолжали развиваться. Кто думает, что так все застыло, э, оно застыло до той момента, что э, братья Вейдеры, Вейдеры сначала один умер, потом другой умер. Логично задать вопрос, а куда делся Эрик Вейдер, да? Эрик Вейдер, э, ну, как бы неиспособный оказался. И в конечном итоге Вейдеры полностью его убрали из э, издательского бизнеса, и из Олимпии, и из продивизиона. И все перешло на Мэнниона. Мэнион, которому говорили, что он не справится, что будет не то. Мэнион начал справляться, но при том, при всем, в интернете вы можете найти кучу фотографий и всего остального где они обнимаются с Рафаэлем с Антохой, где все хорошо, где все наглядно, где кажется, что все так будет продолжаться вечно. Но сначала умер один брат, потом умер другой брат, и настало время хаоса. Да, но оно наступило на самом деле еще раньше, когда мы говорим, что Федерация, Федерация, развал, наша Федерация. 2008 год. Кому-то что-то говорит, фамилия, имя, Пол Чуа? Нет. Ничего не знаете, да? А что такое ВБП? Качки, качки, что что такое, что такое Луцак на Украине? А, есть такое, да. Ну, это... а? ну, Артур, что такое? Там да, федерацию. Валерий, да. Валерий Луцак, да. Это который это... тоже был в ФББ, который да, сам был, был... Соревную... Да. соревнующимся атлетом, который был так сказать приближенный к Федерации и к Делиеву, и к Долгакиру, да. в конечном итоге ушел и ушел он как раз куда? Ну, как раз вот ушел вот получуа. Чуа. То есть в 2008 году, то есть в 2006 году на Конгрессе, <coughs> на Конгрессе Пол Чуа, тот, который был президентом Азиатской Федерации, Азиатская Федерация, они, ну, же есть Южноамериканская Федерация, есть Азиатская Федерация, есть Африканская Федерация, есть, как ее называется? Панамериканская федерация, ну, то есть, как бы это. Вот все азиатские страны вместе с Полом Чуа покинули. Был скандал. Пол Чуа был обвинен в том, что он допустил к соревнованиям в Майами трех людей, которые были дисквалифицированы за допинг. И Пол Чуа был дисквалифицирован из ФББ, о чем он сильно не пожалел. И вместе с огромным количеством азиатских стран и африканских покинул ФББ. То есть это тоже, вехи, это тоже вехи истории, на самом деле. И до сих пор в БПФ это существует. Есть такая федерация, в которой до сих пор разрешается грим. Да, вот этот вот это масляный, да? Да, тот, который многие да. из ответы... Она может и мазута, но э, позволяет определенные вещи. Рельеф может подчеркнуть там, где его даже иногда может быть и нет, при хорошем освещении. Да. Вот. Казалось бы, все, да, но все закончилось в семнадцатом году. Закончилось чем? Почему? От чего все началось? Началось с того, что Рафаэль Сантоха вспомнил слово, слово «элит» и вспомнил, что на самом деле, как бы, до определенного момента американцы ездили на чемпионат мира по бодибилдингу выступать. Рони Коллиман. Коллиман, чемпион 99. мира, чемпион мира по бодибилдингу и в биби он выступал как любитель на чемпионате мира, а не только на национальном чемпионате США. И Кай Грин выступал. И Кай Грин выступал, совершенно верно. Вот. Но стал момент, когда очень много, эта ситуация тоже, она складывалась из чего, и мы сами по России можем судить. Давайте говорить, положить, положить руку на сердце и говорить о следующем. Кто из наших россиян, кто ушел в ПРО, кроме Оксаны Гришиной, достиг какого-то результата. Ну, ну Мишан более-менее... Ну, скажем так, третье место на одном из турниров, позволивший ему квалифицироваться на Олимпию, на котором он какое место занял на Олимпию? Не, не считается. Не Дальше, еще версии. Здесь Федоров. Денис Вольф, он наш. Денис Вольф, такой же наш, как и я, так сказать... Нет, я тоже на обезьяну похож, поэтому неудачное сравнение. Вот. А да не свой... тоже, если бы жила бы в Калининграде, бы, так бы уже завязалась Это будет. Спортом. Я думаю, что если кто-то мне задаст вопрос по поводу, куда идти выступать и это самое, это я это хочу сказать, ровно. что господа, господа культуристы, Гришина подготовила ответ на этот вопрос. У нее есть. Я его могу словами отвечать. Вот. Ну, Саша, ну, если так и объективно посмотреть, у нас не так давно начали люди в прото выступать. Те, кто были давно там, Гришина, Федоров, их там единицы были, это 3-5 человек. А сейчас более менее... Опять, хотя что бы... значит, давно. Подожди, что значит давно? 2001 год шелистов, это сколько уже лет? В 2001, 2001 году он не был в ПРО. Он, году. значит, был два раза в по... Одной школе не Но надо. первый раз же не выступал. Как не выступал? А он он начал выступать, и мы сказали, нельзя. Ты так просто вопрос задаю, что добился результатов, как будто у нас там сотни людей выступают. А на всю нашу компашку выступает 10-5 человек. Вот, пожалуйста. Дело, дело в том, что вся как наша компания, выиграл, она да, очень да, мне выиграли симпатична, выиграли. очень вы симпатична, и выиграли. мне да, очень да, приятно, да, что да, вы меня да, начали чуть-чуть да, да, трахать, да, да, потому да. что, наконец-то, вы проснулись. Питер, я специально начал говорить так, чтобы вы хоть сказали, что я чувак на букву «М». Да? Нет, почему? Нет, я с тобой согласен. Дело в том, что сейчас, получается, ситуация сложилась такая, что куча бикини, куча бодифитнес, не только из да. России. Они шли в ПРО, но фактически результатов практически никто И не достигал. Кузнецова хорошо выступал, кстати, даже Едем до перехода. Свободе, да. Кузнецову, Кузнецову, э, скажем так, э, мне, это, мне, это, мне эта тема близка, как никогда. И когда я ее в Праге, когда она явно выиграла турнир, просто за явным, то есть там не с ним было сравнивать, я люблю Мар Маргарет Гнар, из, так сказать, Исландии, где самая красивая природа, с моей точки зрения. Но ну, ее взяли, поставили на первое и сказали, что так надо. Да. да. Ну, это тоже неплохо. Я не буду спорить. Я ну, к тому хотя говорю, бы они что это сказали и я признались. Пытаюсь, пытаюсь сказать с глазами, словами Сантохи. Он сказал, я тоже хочу. Так. Я хочу, чтобы у меня была своя. Но не про лига. Речь шла опять о слове элит и было принято решение. Всего для двух номинаций. Для начала, во время Олимпии, которую Ашот помнит очень хорошо, 2016 года, вот, было принято решение, что будет организовано дивизион, опять элит, который будет отдельно выступать. Это Мэнс Физик и Бикини. Самые многочисленные, самые потребляемые, самые осязаемые. Я говорил, что бодибилдинг люблю. Я продолжаю любить бодибилдинг, но на том фоне было предложено сделать еще то эти категории модельными. То есть как будто бы не полноценная федерация, а федерация вот для двух номинаций всего. Это говорится модель. Ага. Бикини это не соревнование по культуризму. Конечно, нет. Мэнс физик это не соревнование по культуризму. Поэтому мы делаем конкурс Один. красоты и их проводим вместе среди лучших бикинисток, среди лучших мэнс физиков. И проводим прямо на самых наших крутых турнирах отдельным турниром среди чемпионов. Mm -hmm. Юра стал чемпионом, он получил возможность значит, там выступать. Mm -hmm.